и всем и все пресса миск с ним был новый хайт в расскажу как же прокачаться и получить 100 тысяч этих удвоинов ну, конечно не так докачать но ну, вы знаете что у нас есть второй третий четвертый и пятый там наверное согласитесь с этими такого будет по а с этим будет еще и если как кнопочка перейти она же подсказывает перейти в лабораторию и вот дисциплинация Дисцип, дисциплина так, дисциплинируем также нажимаем на помощь чтобы ускорить момент и куча куча у нас тут квестов так иначе роликов подпишись ставь лайк чтобы не пропускать новые гайды так я уже прокачал первый лавел. Уже на второй, потом где-то покажу вам смотрите купа на потом четвертый, хоп, хоп, потом пятый, наверное, самому. И видно, что тут по часам они, час. 6 минут, 2 часа 33 минут. Расход 35 тысяч 35 тысяч 350 Тут у нас 17.5. Все понятно, что нужно качать их. И также у нас появилось кое-что новое. Космическое стр... строение. Новый, так скажем. Бесконечный бой на космических странностей странностей Стран, странственный битвы в общем мы уже делали данный ролик по этой теме только вот у нас был новая новая стоп тут так мало вообще ладно что же поделать космически странственнее странственно значит смотрим последним битвам на сражении происходит зеленая банда, желтая банда, лето банда. Так осталось 7 часов на радики получить. Так, еще 6 будет. Все выполнено. Ждем что ли 14 часов и все. потом перекидывай на сюда. Открыть возможность создания. Превосходя ствол. Потом оно откроется. Открывается после окончания в этом сезоне. Раке запустится клан. И все, это сезон такой у нас. Ну, кстати. лучше даже класс Так вот. А ну-ка. Это новый гайд на персонажей новый, так скажем, новый скрин, новый.. Вот я не знаю, ну как космическая гонка. Раньше нам было по-другому назватое. А Наш не можно идти. Так, сейчас я сделал вот скрин. Почему бы нет? Это очень тоже важно. И музыка где-то пропала. А это не хочу Так, что сыграли? это иди сыграю что случилось а, вот вс я понял так скрин ну давай вот так может быть на поводу атакуется пока не так вот так друзья может быть туда еще скрин сделать так же сделаем все У вас скрина хватит потом будем монтажировать так ну что скажу вам классно классно гостика понагиза ежедневные я уже рассказывал это уже очень важно очень, очень важно значит смотрите лабораторию как вы знаете что у меня уже 100 тысяч воинов а только что сколько не было 72 правильно их очень много поэтому быстро качаем чтобы они тут не спали так можно их прокачать получить еще а нам железа не хватает блин друзья нам железа реально не хватает все помощь дружку помогите нам нам реально железо вообще не хватает а ну-ка искать железо как от найти это тоже очень важно чтобы построить это все так мы нашли железо собирайте нашу армаду любой всю армаду всю при всю ё давай а, ладно хватит атаку. так, тоже на железо так, ладно владелец нет никого ого новый скрин, скринствите о состоянии за Бро превосходя из ствол Подготовка топлива продвижение запуск ракеты потолка топ подождите, подожди сухо время вот так вот как только начнется тихо-тихо начнется состояние за превосходством, сражение уран на станциях будет загруженные в ракеты и время от времени будет появляться ядерные спустынки с большинства количества урона улучшение караваны чтобы они собирали еще больше урона урана каравань вроде бы это караван или это караван очень что не знаю, где караван это штука что перевозить туда вот все это дело мы с вами уже показывали кто знает то знает кто не знает то извиняйте добавьте 5 станций каждого орды, которые добавляется до тим эх это -мо вы знаете то что мы в банде уже по моему так вот. А, даже, даже, это а Клан какой мы клан? Порей. Блин, друзья, некоторые из вообще занимают тупое места. Как-то не можем никогда не занять это место. Так, вот. значит, мы расцветку сивали Если пойдем в атаку пять минут, то никаких шансов. Как-то нам лучше не идти. Так, в общем, заходим сюда вот рассказал новый новые там всякие интересные штучки 10 уровень давай 28 -й. есть конечно 29 -й. тоже очень прикольно а что же будет на новом кстати еще есть космический там персонаж малыш космос обезьяна такая беленькая кто не знает так вот, спасибо большое так, так, так. вроде бы я помню он вот здесь был потом пропал из того что я не успел ну что поделать поделать. Также вы же должны ежедневно заходить в эту игрушку, чтобы получать тоже ежедневный бонус. Я вам покажу. Не находится прямо сейчас. А вы напишите в комментариях, что еще пропустил, что еще нужно добавить. Или что еще нужно сделать. Так, да, нажимаю сюда вот. Вот. Ежедневные награды. Ох, каждым, каждому у нас будет сын учек 500 геймов. 500. Ох, ох, это очень классно. Также классные. Бляшанки, как они там говорятся. За просмотр. С вами был Макс Риск и пока.